Мне скучно жить, жить, жить, жить, жить, жить. Мне скучно жить, жить Мне скучно жить Выпускают дым все, что захотел, я уже получил Я умру молодым Я умру молодым Мам, ты простишь, что вчера не позвонил Выладил, что я забыл, снова закрываюсь в комнате без этих сил. Мне кажется, я в голове сам себя задушил. В школе я был серым пятном от ты королевы. Все один носы след без тебя, так и пролетели. Теперь в моей жизни нет просто какого либо цели. Я так боюсь всегда сказать тебе привет сцены. Не Мне скучно жить Выпускают дым